Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Тюняев и канал Техногон. Сегодня мы находимся в гостях у Натальи Николаевны Карповой. И продолжаем освещать вопросы. В предыдущем ролике мы затронули вопросы фундаментальной науки, влияние ее на общество, на социальное устройство, на образование. А теперь мы поговорим о тех изобретениях, об интеллектуальной собственности ее внедрение в общественное производство, и те проблемы, которые стоят как у нас в стране, так и за рубежом. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Так вот, когда мы говорим о фундаментальной науке, то она представляет собой теоретические исследования. На основе базовых законов, которые открываются учеными, рождается большое количество технических решений, то есть изобретений, которые потом воплощаются в конкретных оборудованиях, в самолетах паровозах пароходах о чем мы с вами не говорили но все они вот взять любой объект например вот эту ручку в ней только есть изобретения, которые касаются способа ее производства материалы, из которого она изготовлена и вещества о котором мы говорим материалы рецепта а также устройство то есть все изобретения делятся на способ вещество и устройство дело в том что знания по сути своей они не материальные то есть они относятся к идеальной сфере они принадлежат всему человечеству мы с вами находимся сейчас на фундаменте тех знаний которые создавали миллиарды э, людей тысячи поколений знания в прямом виде товаром быть не могут они не могут быть товаром потому что у них нет свойства редкости то есть если ты это этим знанием обладаешь вот эта ручка есть только или у вас или у меня она не может быть у второго человека mm -hmm. то есть у знания есть уникальные свойства способность к тиражированию поэтому человечество задумалось а как же нам превратить знание в товар для того чтобы превратить знание в товар нужно так сделать и обеспечить условия недоступности к нему это возможно только на условиях ведения так называемого института исключительных прав то есть у меня есть права на этот результат ментальной деятельности а у вас нет и вот тогда человечество задумалось о том как создать такой институт впервые там в в середине 15 века впервые задумались о том, что есть такое понятие, как интеллектуальная собственность. То есть собственность на результаты интеллектуального труда. Это как раз и есть вот эта очень важная платформа, на которой развивается понятие интеллектуальной собственности. Постепенно этот институт занимал все больше и большее положение, начиная с 1474 года. И сейчас он уже вышел полноценным, э, таким, знаете, серьезным институтом существования в обществе. Сейчас столкнулись два очень важных понятия. С одной стороны, мы интеллектуальной собственность имеем при условии легальной монополии, то есть человечество сказало, что мы дадим вам определенные монополии на определенный срок, на определенную территорию, и вы благодаря наличию этой монополии можете выпускать какие-то, например, эти очки на протяжении 10 лет, и никто другой пользоваться этой технологией не может без вашего разрешения. Он придет к вам, заплатит вам деньги за право пользования, и вы тогда получите возврат вернете свои затраты, вот за счет этой монополии в течение 10 лет эти деньги вернутся назад. Конкурентное право, как право свободного рынка, говорит «стоп», это неправильно, ведь у нас не должно быть никакой монополии. А как только возникает монополия, значит, у нас нет с вами свободной конкуренции. И вот тут сталкиваются два очень серьезных понятия. Это, значит, свободная конкуренция и монополия. Так вот, интеллектуальная собственность, о которой мы говорим, в ней два очень важных момента. Первое – это создание новых, новых объектов. У нас сейчас появляется большое количество новых объектов как таковых. Ну, например, когда впервые мы заговорили о программных продуктах, базах данных, пологих интегральных микросхем, а сейчас уже появляются новые, новые, новые результаты интеллектуальной деятельности, которые тоже необходимо охранять. Все эти результаты для чего нужны? Они нужны для того, чтобы использовать их в жизни общества, то есть их нужно внедрять. И вот тут возникает колоссальная проблема, проблема наличия прав. Кому эти права принадлежат? Кто может внедрять? В Советском Союзе было все очень просто. Результаты принадлежали всему государству. Это значит, любое предприятие могло взять любое изобретение и использовать на своем предприятии, но при этом авторы получали по факту э, использования данного изобретения авторское вознаграждение за то, что они получили этот это авторское свидетельство просто по факту получения, а потом получали 2% процента от экономического эффекта в течение пяти лет использования данного изобретения. То есть если изобретение приносил экономический эффект, оно было выгодно предприятию, предприятие должно было заплатить платить автором но не более 20 тысяч господа представляете такое в то время 20 тысяч когда, 6, когда 7, квартира 10. стоила тысячи, когда да. автомобиль стоил тысячи, то есть это сумасшедшие деньги поэтому сейчас у нас возникает такая проблема связанная с тем что мы перешли к капиталистическому обществу если раньше это принадлежало всему нашему государству и каждое предприятие могло внедрить то сейчас мы перешли к новому совершенно положению когда результаты интеллектуального труда к конкретному субъекту это может быть физически лицо может быть юридическое, перед предприятия и вот сейчас у нас очень серьезные проблемы были в стране в частности они решаются пытаются их решить в рамках 456 постановления которое было принято вот только 20 декабря вот этого прошлого 2020 года в рамках которого мы хотим понять наконец как нам распределять управлять этими правами на результаты интального труда с какой целью с целью получения максимальной эффективности от этих изобретений а также для использования улучшения жизни человека. Дело в том, что бизнесу невыгодно вкладывать деньги ни в какие серьезные изобретения, в серьезные научные исследования. Потому день. что это долгосрочное капитальное вложение, которое не дает завтра и послезавтра никакой прибыли. А бизнесу нужна завтра и послезавтра прибыль. Ну, не всем же бизнесу нужна. Некоторые получают от нефти, газа сумасшедшие деньги. В чем они не вкладывают в развитие фундаментальной науки, в развитие внедрения. Тех... Это временщики, которым надо сегодня получить деньги. И главное, чтобы эти деньги были не в России, а за рубежом. Сейчас все изобретатели говорят, Наталья у нас 100 проблем. Мы придумали. Но мы к кому не придем, все посмотрят, говорят, да, это интересно. И дальше говорят, нет, ну мы не будем вкладывать деньги. Потому что, во-первых, а, неизвестное... Когда это все будет использовано? Б. Неизвестно, будет ли к этому времени готов рынок. И В. Что я от этого получу? В тему нашего разговора у меня есть очень хороший пример. И далеко ходить не надо. Рядом сидит Владимир Николаевич Тиняк, который как раз изобрел потрясающее устройство, так называемый нейтроник. И которое я... название ты придумала в девяносто восьмом году. Да, да, я да. радовался, что мы стали творцами и стали что-то делать на пользу обществу, народу и всему миру. И в данном случае, вот благодаря Наталье Николаевне, которая помогла нам в первую очередь первый патент оформить, это было нашим делом жизни, подчеркиваю. Да. То Поэтому не получили, мы ни на кого не прибыли. Нет, это дело жизни. И вот за это время мы провели более 50 исследований по различным направлениям науки, и в том числе фундаментальным о котором мы вот не так давно на нашем канале рассказывали. Мы подходили к вопросу решения проблем каких-то. Например, решение проблемы влияния электромагнитных полей на человека с точки зрения синтеза наук. Да, это синергетика. синергетика, когда соединяется биология, физика, биофизика, и все это в синтезе решает проблему воздействия тех техногенных влияний на человека. Мы эту проблему решили. И в данном случае по подписке вы можете посмотреть, где приобрести наше устройство, которое является уникальными устройствами и лучшими в мире. И я вот гарантирую, как э, один из создателей и как производитель данных устройств. И в данном случае хочу подчеркнуть и для предпринимателей вот опыт наш. Э, предложить. все таки когда вы делаете или осуществляете миссию свою, который является целью вашей жизни, вы делаете свое дело, которому, которому у вас душа лежит, тогда вы постепенно, медленно набираете обороты, и мы начинали с нуля, и тем не менее постепенно, вот за 20 лет, пришли к какому-то материальному и серьезному результату, как в научном, в смысле слова, так, так и в э, финансовом. И мы потихонечку начали издавать книги, начали... Вот наши каналы открыли, которые несут информацию об, об открытиях, об исторических наших корнях. И обо всем о том, что мы прошли вот за 25-летний путь нашего развития как коллектива, так и лично своего. Поэтому не спешите, не берите кредиты. Мы не брали кредитов, мы делали только дело. И вот нам как-то откуда-то давались средства, чтобы мы делали свое дело. А потом уже приходит материальный достаток. Вот только так. Сейчас у нас вышло новое постановление, которое только-только вышло, вот в декабре, это постановление 1878. Господа, вот это было подписано постановлением Мишустина, в котором, значит, взамен того 152-го постановления, 1848, где сделали еще лучше, где теперь тройную заработную плату платят тройную заработную плату, если это изобретение, и двойную заработную плату, если полезная модель. Вроде бы лучше данные условия так сказать, больше денег платить, а источник выплаты опять не, не указан. Не так давно вышло, в, вот в начале этого года, а, санитарные правила о, по образованию. То есть по все, всей системе образования, которая включая детские сады и высшую школу, которые подписала Попова, и в которых столько косяков, извините, по физическим параметрам вредным и по многим другим – и мы не можем найти автора и ты вообще никогда никого не найдешь вообще не ответственного ни за разработку ни даже за его ведь раньше был как из документ разрабатывался потом он проходил апробацию да. и в этой апробации Эксперизу. экспертиза да. а потом апробацию в школах смотрели да. работает ли система да. или не работает создавалась да. экспертная комиссия да. которая принимала да. и подписывала сейчас вот например в этом документе написано вы понимаете где есть идет отчуждение патента например там с здесь, да. то автору должны платить в виде роялти. Но это кто писал? Роялти только тогда, когда лицензионное соглашение ну, мы да, подписываем. Когда использование. Да. Да. А когда уже автор передал свои имущественные права этому правообладателю в виде своего работодателя, теперь тоже постановление 456. Значит, раньше у нас было два постановления. Первое постановление касалось договоров о правах. Если создано в рамках служебного задания, то человек работает там, то все права принадлежат этому предприятию. Если это государственный заказ, то это принадлежит и может принадлежать и предприятию, и государству на определенных условиях. Эти условия долго-долго мы выбивали, потому что было постановление раньше 3.42, потом вышло 10.46, где, наконец, мы, вот, коллеги, как я, доказали, что не всегда это выгодно заказчику. Выгодно лучше права, пускай придет исполнитель выпускает вот это устройство и он знает он короче реализует патент исполнитель а не заказчик министерство не выпускает паровозы парохода самолета ну, да. завод туполева выпускает и наконец есть третья очень очень важная составляющая которая сейчас составляет 80 процентов всех бюджетных денег это министерство обороны министерство обороны четко написано что все права которые были то есть все результаты деятельности которые созданы в рамках госсобора заказа государства государство Точка. сейчас общество не только но все общество, вы знаете, переживает новое такое состояние, так называемую цифровизацию. Да. Да? Вот В рамках этой цифровизации возникают колоссальные риски, которые как раз касаются всего человечества. Почему? Потому что у науки, у любого результата ментальной деятельности есть автор. Это физическое лицо, творческим трудом которого создается данная идея. Да. Так вот сейчас резко изменились подходы к... Пон... Какие риски сейчас возникают в области авторского права? Раньше у автора... Было какое право? Право называться автором и вводить свое упражнение в хозяйственный оборот. Автор – это физическое лицо, творческим трудом которого создается данное решение. А творчество раньше у нас был какой подход? У нас к понятию подхода творчества был какой в нашей стране и в мире? То, что вы создаете уникальное решение. Угу. Так вот, господа, с 2015 года новое понятие творчества в нашей стране ввели. И это самостоятельный результат интеллектуального труда. Точка. Никакого требования нету к уникальности и, возможно, значит, параллельность соавторства. То есть мы-то раньше почему? Произведения авторские не, не регистрировали, потому что именно авторское право, оно уникально, второго такого нет. И теперь, что произошло, ребятки, вы поймите, в чем здесь дело. Здесь колоссальная возникает почва для очень серьезных юридических и экономических последствий. Да. Я сейчас скажу, каких. Человек написал два слова: Значит, Солнце взошло. Все. Я больше не могу если я даже напишу себя в книге Солнце взошло, он подает на меня в суд, что я использовал его, нарушил его авторские права. То есть и сейчас возникает три страшных вещи. С одной стороны, размывается понятие автора, понятие творчества, понятие вообще, что человек – это, это сказать, богоноситель и так далее. И, и возникает вопрос, а тогда кто же автор? Раньше по творчеству понимали выражение души человека. Когда человек выражает свои чувства, свои взгляды, свои мысли. То есть, господа, авторское право охраняет прежде всего личность человека через охрану его произведения. А сейчас разделяют. Есть произведения, есть автор, автор, идите гулять куда хотите. Да. А произведения реализуются на рынке. И кто будет получать... Прибыль, или кто вообще будет называться автором, если это создано искусственным интеллектом. В Китае, господа, было два суда, где в рамках судебного разбирательства автором был признан искусственный интеллект. Неужели? Да, клянусь. А... И сейчас рассматриваются эти подходы во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Как, что явля... Кто будет субъектом права? Или сам автор, который придумал? Ну вот я объясняю всем, господа. Да. Искусственный интеллект создал человек. Значит, человек, который программу заложил в него, да, да. он должен быть автором. А мне говорят наши айтишники. Нет. и Он им один, одни коды заложил, а он уже ведь создает другое тогда получается кто или автор а или б кто правообладатель на кого документ или в кто искусственным интеллектом владеет угу. кто как только у нас возникают какие-то запреты тут же возникают и способы их обойти берется чужая разработка часто делается как или берется автор у которого потом просто забирает его изобретение ничего ему не платит или платят какое-то незначительное количество средств и внедряют эту разработку или просто уже готовая разработка которая внедрена и выпускается какие-то новые устройства, новые аппараты, машины и так далее незаконно используются. И тут возникает два вопроса: с одной стороны это защита прав интеллектуальной собственности, а с другой стороны неправомерное нападение на на на, на использование интеллектуальной собственности. Тот же сам Владимир Николаевич, да? Вот он придумал, то есть мы придумали вместе название нейтроник Кто-то берет и под его названием выпускает похожие устройство тоже называет нейтроник Вот неправомерное использование. того знака это называется нарушение прав интеллектуальной собственности и вот сейчас вопросы защиты интеллектуальной собственности они очень приобретают серьезное значение потому что наши разработки уходят все больше и больше в виртуальный мир то есть мир наконец понимает что не только материальная составляющая важна а важна и нематериальная составляющая а нематериальная составляющая это как раз и есть интеллектуальная собственность и поэтому теперь в сфере интеллектуальной собственности самое большое количество идет нарушений потому что это очень прибыль понимаете, взять чужую технологию и по ней изготовить какие-то там те же самые лекарства, да, которые сейчас вот нужны всему миру. И тут у нас действительно было с достижением, хочу похвалиться, мы одна из немногих стран, в которой был создан специальный суд по правам интеллектуальной собственности. Он у нас существует уже давно, ему уже свыше шести лет. Это самостоятельный суд по интеллектуальной собственности, руководит им Новоселова. И действительно там рассматривается очень много дел, но они в основном рассматривают вопросы, связаны с товарными знаками, со средствами обозначения, а все-таки вопросы, связанные с нарушением изобретения, они уходят в арбитраж, потому что это mm -hmm. предприятие. Да? Наталья Николаевна, ну, ответь, пожалуйста, тогда, как в мире обстоят дела Вот Господа, с аналогичной проблемой, которая у нас возникает? проблема не наша новая, и наоборот, не, она, не к нам, наша, она не наша проблема, она к нам пришла из мира, но просто поскольку у нас наш капиталистический рынок, он только формируется, то у нас, конечно, все сейчас извращено. То есть то, что уже отработано на на рынке капитализма, там 200 лет отрабатывался в тех же самых штатах, к нам только это приходит. В рамках ВТО, Всемирной торговой организации, была создана специальная, она же состоит из трех соглашений, ГАД, ГАДС и ТРИПС, значит, это договор о торговых аспектах интеллектуальной собственности, где было четко как раз сказано о защите прав интеллектуальной собственности. Эти права и обеспечены нахранными документами, свидетельствами, mm -hmm. фактом существования, что их надо защищать. И во всем мире разработаны судебные дела И так далее. Вообще у нас сейчас вопросов в сфере интеллектуальной собственности очень много это касается и экспорта технологий за рубеж это касается и вот изменение роли авторов это касается и появления новых объектов но все это усугубляется еще вот тем сейчас состоянием ночь технического прогресса который мы называем трансформацией экономики, экономика именно цифровизации то что в рамках цифровизации вообще эти вопросы становятся чрезвычайно актуальными и я думаю что мы их тогда рассмотрим с вами в следующий раз да, в следующий раз мы с вами поговорим о, о цифровизации и о тех еще изобретениях, которые были сделаны а, в корне меняющие представления. Ну, экономящий металл, экономящую энергию, то, что не внедрено. Господа, у нас нет инструмента защитить собственного изобретателя. Понимаете? И только вот, вот определенный механизм, которого мы несколько раз уже предлагали, наконец-то нам сейчас удалось его вот уже реализовать, позволит нам эффективно защитить интересы нашей страны. Ой, вот. замечательно. Я как изобретатель, Именно член да. ВАИР, и был бы рад, конечно, чтобы наши интересы, наши права были защищены государством, дан, обществом, да. обществом, да, обществом, обществом да. в лице Именно. государства. Да, да. На этом разрешите сегодняшний разговор закончить. Благодарю, Наталья Николаевна, Спасибо за, за такую подробную пора. информацию интересную. До следующих встреч. Подписывайтесь на наш канал, делайте замечания, задавайте вопросы. Всего хорошего. До свидания.